Доброе утро, вечер, день, ночь. Не знаю, что у тебя там. Тема сегодняшнего онлайн-гадания Таро-расклада у нас будет. Вспоминает. Вспоминашки. Что думает, что чувствует, когда вспоминает вас. Первое, второе. Третье, четвертое. Выбирайте любое времячко в комментариях, а я поговорю с теми, кому это интересно. Дорогие мои, пока вот какой-то такой стиль, я не знаю, надо что-то проработать вот здесь, чтобы все было красивенько здесь и здесь. Поэтому я думаю, все, все... А, спасибо за лайки, за комментарии, за теплые слова и поддержку канала всеми методами, способами, которые вы только поддержите. Поэтому давайте же посмотрим. Будет деление на мужчину и женщину, поэтому давайте дальше. Так, так, четвертое. Если что, я буду все называть. Вот так. Красивенько. У мышатки всегда соци... основывайтесь на мышатку. Где мышатка, там цвет. Там цвет. Соответственно, для спонсоров и зрителей. И дворяна крестьян будет здесь, а и для вас здесь. Короче, все, давайте. Ой, так прикольно выглядит махнутка. С новым микрофоном, кстати. Давайте, да, будет это все идти как в записи. Давайте дымовая завеса сейчас уйдет. Поэтому давайте. Здравствуйте, кто загадал на мужчину? Красно! Вспоминает, что, что чувствует, что думает, что чувствует, когда вспоминает вас вот этот мужчина. Что думает, что чувствует? Когда вспоминает вас. Король Пентакли, что чувствует рыцарь жезлов, Аж нифигасики. Так, что думает? О бабках думает. О бабках, о деньгах, о себе. о себе. О себе. Что чувствует? Всем одаренно и мир вам есть такой нераскрытый, больше жаркий потенциал любовной сферы. Но я бы здесь сказала, а думает, когда вспоминает вас о деньгах. Может, вас деньги соединяют, а может быть, вас именно какая-то некая шикарность соединяет. Когда... Так, дайте я подумаю, что думает, что чувствует. Но я бы не сказала, что у человечек у ваших ног. Чувствую, я бы сказала, здесь в любом случае есть пары царю жезлов, но они больше сексуального характера, все-таки жезлы. Но все одаренная и с миром, и с миром, как вы его весь мир, да? Здесь прям красивая прям пара. Восьмерка, Верховная Жрица и Принц. Опаньки. А что это за опаньки у человека? Опаньки у человека. Здесь есть какое-то чувство раздраженности, я бы сказала, по рыцарю мечей по восьмерке. Чувство незавершенности. И ну, ощущение более страстные, более вот какая-то пылкая, какая-то вот какая-то внутренняя, я бы сказала, немножечко буря одолевает по отношению к вам. Здесь есть, вот знаете, и даже по такому, ну, давайте еще здесь в мыслях. Да, здесь есть, и, ну, вот знаете, как некоторый мысленный отклик у человека о вас, здесь есть. Ну вот отклик. Ну то есть вот смотрите, бывает, да, вспоминает человек, но при этом ни хрена ничего не чувствует, да, да да, да зашибись и мотайся она огнем Поэтому нет, здесь есть некий отклик в человеческое, так скажем, сердце, но здесь, здесь есть неприятные вещи по отношению к вам, здесь по рыцарю. По... Здесь есть что-то незавершенное, какие-то незавершенные ощущения по отношению. Нет, даже если с миром. Mm -mm. Все равно по рыцарю и с миром очень быстрый какой-то момент завершения. Я бы здесь сказала да. Ощущение чувства незавершенности. И вот здесь очень сильно об этом описывается по восьмерке, но как вот человек недосказал, человек недосделал. Если это бывший, допустим, тоже может проигрываться. Если это нынешний какой-то нынешний человек, то все равно вызываете вы бурю эмоций. Но дело в том, что может человека до вас вовремя как не достучался. Да, и здесь есть чувство, ощущения, боли, ощущение здесь раз... немножко так огорчения и разочарования по отношению к вам. Есть, но больше ощущение жарки, ощущение какого-то некого несогласия по отношению с вами, либо по отношению, как вы к нему относитесь. Здесь очень попахивает несогласием, неприятностью и неприятными чувствами но который вот этот, э, ощущение, это ощущение, чувствуя немножко боли здесь по тройке мечей, в сочетании с королем час и с шестеркой пентаклей. Нет какой-то недосказанности. Я бы, я бы сказала недосказанности в сочетании с Верховной Жрицей, с Рыцарем и с восьмеркой мечей. Но чувства, ощущения какие-никакие есть, но не по отношению к вам, а по отношению все-таки, как если мы говорим на воспоминания, то есть здесь, как воспоминает, но вот-вот что-то гложет человека по отношению к вам. Как-то неприятно, как-то не очень камельфо, и все ему не особо нравится. Рыцарь Джезл все равно страстное ощущение, ну буря здесь, понимаете? по тройке мечей по восьмерке я бы не сказала, что здесь прям хотение вас вот до безумия, ну нет, ну нет, не хотение, человек больше как-то не особо согласен. Но если человек зуб еще держит, то это вообще печально. Поэтому здесь больше недосказанности, ощущение неудовлетворенности и хотение, возможно, все-таки как-то какие-то вещи завершить либо прояснить по отношению к самому себе. Либо вообще. Но здесь как по действиям, я не думаю, что человек это будет делать. По рыцарю да по королю чаш сочетание шестерка Пентаклей. И в сочетание у нас у нас э, мир. Здесь все равно. Если это ваш бывший, то бывший не будет ничего воспринимать и ничего заново поднимать. То как оно есть, так оно и будет. И тут даже какие бы чувства не играли, но ну, чувства не очень просто приятные, немножко захватывающие, перезахватывающий. То есть эмоциональный отклик на пас в воспоминаниях есть, но не особо просто он приятный. То есть вот как-то человек не особо, возможно, смирился, не особо понял по отношению к вам что-либо, потому что рыцарь жезлов это, это вот это. Эта сила есть, ума не надо. Понимаете, и по ощущениям рыцарь потом все одарен, а потом в мир, то есть сразу рыцарь и мир — это не особо приятная сфера, это вот как делал-делал, но не закончил. Вот это то же самое, вот как какая-то незаконченность, я бы сказала. Нету какого-то логического завершения, стухания, ощущений и тому подобное, нету. Есть какой-то вот на ну, отклик эмоциональный есть. Давайте по менталке посмотрим, по мыслям. Ну, здесь у нас пентакли, здесь человек, в принципе, думает все-таки о вашей какой-то шикарности, либо о том, что как в каком он положении. Здесь я бы… если, если бывший, то, блин, в хорошем положении. По семерке чаши, по четверке пентакли, по тузу. Ой, если бывший, давайте по, -по, -по, -по пятерке мечей. Если бывший, допустим, императора, рыцари и пятерка, ну, ну какая-то незавершенность, недосказанность, но больше как-то вот как на заведенках человек. По шестерке сейчас и поэтому. Я бы не сказала, что желает вам зла. Если, если здесь плохо, если здесь, простите, если здесь плохо, разошлись, либо как-то на плохих нотах. Но я бы не сказала, что желает зла. Но по пятерке мечей, по рыцарю, по шестерке жезлов, и поэтому здесь все равно есть какой-то не особо. По солнцу, по рыцарю и по королеве чаш стройка с шестеркой Если плохо здесь расстались, либо плохенько, здесь человек не думает, что вы к чему-то научились. Здесь человек думает больше о том, что вы неизменны, как Пентакль. И поэтому у нас пентакли ты у нас вышли. Вы можете быть красивым, вы можете быть эфемерны для человека и для людей, но вы не изменились. Здесь вот какое-то такое понятие ощущение не очень сильно приятное это во-первых по пятерке по рыцарю ой по пожу мечей и по императору то есть человек основывается больше на вот ну вот она такая, но она никак не в себе как-то не поменялась. Возможно, пускай светит для всех, но не для меня. Здесь как если бывший разыгрывается, и как нехорошее отношения между людьми. Если все таки какие-никакие здесь отношения, но ну, здесь не очень приятно просто. Что у нас неприятно вспоминает, и слово вспоминает, это бывший у нас особо. А если как-то вспоминает, и если вдали, то здесь, возможно, вы неизменны, не особо, ну, какой-то момент возможности подкупны расчетливые то есть вы расчетливые особо подкупные <свят> какими-то методами и тому подобное расчетливая подкупная я бы сказала по девятке по тузу по семерке чаши, по четверке Вы очень зависите больше и любите, ну здесь как свои, свои, своенравная по королеве чаши по солнцу, свободолюбивая и вот больше на, на самой себе сконцентрированная женщина. И на, на, на том, что она имеет. И больше неизменная. но также же, так же, так же, так, же, так, же, так же. Также здесь моментами горячая. вы можете зажигать, я бы сказала, и не только себя, но и всех. Но здесь какие-то такие мысли в принципе неплохие, но все равно по пятерке, по рыцарю, по принцессе блин, пажу мечей здесь все равно как вы, неприступны, вы не. Вот, сказать-то. Больше вас оценивает как, если бывший, ну здесь прям бывшими прям паст, честно. Больше вас оценивает как личность отдельную от него, но неприступная. У кого-то здесь плохенько думает по, по, по этому, по пажу и по, по пятерке, то есть чего бы там вам не хватает. Если кто-то такая тут эфемерная, такая звездила и тому подобное любит побеждать, показывать себя эмоционально, то здесь я бы сказала, что вам не хватает больше чувства собранности и сконцентрирования. И вы любите больше себя, нежели других. Это вот если кто такая, кто женщина больше основывается на пентаклях, на каких-то своих желаниях, на том, что она имеет... Вы, э, но по четверке и по тузу, вы больше как материалист все равно Оце оцениваетесь и проигрываетесь, как вот женщина немного с, с таким, с расчетом. Вот, если вы такая вот интересная дама с пентаклями. Давайте так. Вам, вам нужны пентакли больше, нежели кто-то другой. Поэтому вот. Ну, немножечко есть попахивает, конечно, расчета. Либо зазвездилась, либо совсем расчетливая. Но я бы все равно бы сказала, что здесь чувство не алло. Честно. Если ощущение и чувство по восьмерке, по верховной жрецы, по рыцарю, по двоечке. Это не алло ощущение. Вообще невкусное. И вообще не вкусный. Даже по такому рыцарю жезлов. какой то без тормозов. Я бы сказала здесь чувство без тормозов, но здесь здесь вот именно как вы, отдельная личность от него, если вы звездила, то звездила вам не хватает. Какое-то чувство основ... какого-то основания под собой по императору, усидчивости по пажу мечей и в принципе вы на этом проигрываете по пятерке мечей по отношению вообще ко всему. Да. Если, в принципе, вот дело, дело в Пентаклях, то, соответственно, кто здесь такая интересная, яркая, все имеет и любит всякие, всякую роскошь, то вы любите роскоши и не более. Здесь какое-то такое вот основывается мнение самомнения, но не особо приятное, правда. И по такому сочетанию ну, возможно, и красиво, этот человек видит это, все все равно по солнцу. Но эта это красота, это вот как ну, она цепляет, но не полностью. Ну, по рыцарю, вы задели, что ли, человек? здесь, и здесь задевшие. Здесь не просто отношения, то есть здесь рассматриваются больше как отношения э -э то ли бывших, то ли с каким-то конфликтом. Но обычно по такому сочетанию но это либо те, кому вы отказали сами. Это тоже может рассматриваться, и, кстати, очень хорошо. Поэтому здесь, если какой-то на новый знакомый, если у вас не было каких-либо конфликтов, это, честно говоря, не ваша позиция, если вы какого-то такого мужчину загадали. На полном серьезе. Просто конфликт, он прослеживается здесь и здесь. Ну, поэтому как то так. Поэтому давайте... Давайте дальше. Так, четыре у нас варианта. Первый вариант э, идет. Давайте, кто э, загадал на женщину? Что думает, что чувствует, когда вспоминает вас? Давайте, что думает, когда вспоминает вас, и что чувствует, когда вспоминает вас. Прям две. Что думает восьмерка мечей? Что чувствует? Двойка мечей, четверочка жезлов. Как-то спокойствие. А вот думается, не особо приятно по восьмерке мечей. По восьмерке мечей, по колеснице, по четверочке мечей. Ну, кто-то тут вообще из мужиков вообще не действует, я так понимаю. Какого-то. Давайте смотреть немножко по чувствам, но здесь не хватает динамизма. Тут слишком... Тут э, восьмерка мечей, четверка мечей и колесница. Я бы сказала, не хватает динамизма. То ли в вас, то ли в ваших отношениях с этим человеком. Э, двойка мечей, четверочка жезлов, ощущения и чувства. Смерть, двойка пентаклей. Это интересно. Вот, пятерочка чаш, шестерка. Здесь что-то нарушено. Здесь что-то нарушено, вот смотря какая ситуация, но что-то здесь не достает даме-мадаме, это явно, <смех> явно по отношению к вам, либо не доставало как-то раньше, как вот здесь не да не да. и там и тут. Так, давайте по ощущениям двоечка мечей четверочка, здесь какое-то понимание стабильности здесь больше отсылка в мысли Окей, okay, по двойке мечей ну состояние закрытости по смерти по двойке пентакли пятерка чаша шестерка чаш но это типа могло быть и по-другому все да вот здесь я бы сказала немножко по ощущениям если в таком плане давайте тут. Ну смотря, конечно, какие, какие, какие отношения между людьми это тоже очень сильно важно. Да, отношения десяточка, десятка пентаклей. Смотря в каких вы отношениях. Давайте, давайте, ну предположительно, предположительно, допустим. Вы человека приводите мужчины здесь вы приводите человека женщину в состоянии дисбаланса Во. в дисбаланс вообще и здесь в любых сочетаниях, в любых отношениях идет некие ощущение дисбаланса. То есть женщина здесь как в ваших действий, ваших мыслей или ваших слов, я бы сказала, здесь в любом случае как-то не особо понимает. Вот. Ощущение дисбаланса и непонимания по отношению к вам к – это везде, во всех направлениях и во всех позициях у дамы по отношению к вам. В любом случае, кто бы вы здесь ни были, бывшие, нынешние и тому подобное, ощущение здесь баланса, все здесь нарушено. То есть, давайте. Я бы сказала, по пятерке чаш есть ощущение потерянности. Возможно, человек думает, что вы немножечко умнее, его либо богаче. Но чем-то вы понасыщеннее, чем эта дама-мадама. Либо она, да? Либо она вас. По двоечки, а под ногам по десятке. Нет, здесь ощущение того, что вы творите, а человек это не понимает. Либо человек не понимает то, как вы а, живете, либо не понимает того, как, как вы все строите и как у вас что получается. Ощущение двойственное, если по двоечке пентаклей. Ощущение потери. По пятерке не знания, не понимание, соответственно, с шестеркой пентаклей, по восьмерке Пентаклей. Да, помогу по рыцарю мечей по двойке жилов. как будто человек действует по определенной какой-то схеме, но человек, женщина не понимает его вообще. То, что он говорит, и то, что он делает, потому что по восьмерке мечей, по четверочке. Мечей оно это видно. Но ощущение больше потерянности. Не удивлюсь, если кто-то здесь... Здесь у людей разные понимания жизни раз... Разные понимания, как надо действовать в различных ситуациях. Два. Без разницы, в каких вы отношениях. Будь то вы семейная пара. Может, здесь может проигрывать семейная пара. Почему бы, собственно, нет. По десятке пентаклей, по десятке чаш. Здесь могут отыгрываться и семейные, но здесь немножечко непонимание. Возможно, здесь женщина думает, что она знает, как надо действовать в некоторых определенных ситуациях. В определенных, в определенных как, семейных взаимоотношениях все-таки женщина. Она знает, как это... Она знает, она, возможно, проверена немножечко опытом по отшельнику по десятке чаш. Да, здесь женщина основательно знает, как это все делается, но особо не согласна с вами. То есть, либо с вашим мнением, либо с вашими выводами, либо с вашими доводами. Вообще. Ни грамму не согласна. Здесь женщина знает, как надо строиться. И вот, возможно, для кого до кого-то женщина здесь не достучалась, если, допустим, бывшие отношения прошлое. Тут показано по десятке мечей с пятерочкой и чаш. Поэтому вот, но ощущение потери здесь в любом случае есть. Либо потери ваших отношений, вашего взаимообмена, либо потеря кого-либо. Но здесь больше взаимообмена. Может, что-то и сотворили вместе. Поэтому здесь вот не согласие. Да, да, да, мы не согласны. С вами вообще не в край. И вот, вот это ощущение недос... вот какой-то потерянности, немножко неприятности. Вот, вот, вот да, и вот туда мы есть такое ощущение. Не особо приятное. Но по четверке жезлов, я бы, сказала, я бы сказала, по двоечке пентаклей. Здесь как бы на постоянке ощущение непонимания. Иногда вас... Поэтому вот, расклад общий, дорогие мои, но здесь ни в коем разе женщина вообще не согласна, вот иди ты, я знаю, как наносить, все, иди ты, иди ты, иди, я знаю, вот, следующая красная свечка, да, все, давайте дальше, какая следующая, а следующая вроде как зеленая, если я что-то ошиблась, я сорян. Не согласна, не согласна, мадам, мадам вообще. Давайте дальше. Давайте дальше. Что думает, что чувствует, когда вспоминает вас? Что думает, что чувствует, когда вспоминает вас? Так, здравствуйте, зеленые. Вторые, кто-то желтый говорит. Что думает, когда вспоминает вас? Что думает? А что чувствует, когда вспоминает Что-то яркое. Яркое. Яркая башня. Просто башня. На сердце башня, а так у меня рысы, Нормально вообще. Нормально здесь что-то горит. Горящее. Че горящее? Али вы горячая, аль горячие. У, -у, у Ёптыш. Проницательные. Здравствуйте. Я прям сразу. Проницательные. Здравствуйте. Как бы она ни коптилась, все равно тепленькая. <свят> Девчонки, вот здесь как печки. <свят> Девчонки, вы мои печки. Вы можете бухтеть-бухтеть, но все равно в цель попадать. <свят> Дорогие мои, ну вот, <свят> я бы здесь сказала, что чувство приятные по отношению к вам. Но здесь есть вот. Вот, вот, вот, вот какой-то, ну вот вот рыцарь верховная жрица, но ну, вот он шестерка чаша, же двойничка пе... а все равно очаровывайте. а все равно вот какие бы тут вот вот, вот не устраивали какие-то землетряски по башне, а все равно да это то же самое, когда увидишь вас и немножечко вот... Если кто здесь кому по башне нарубил, то ощущение по, по отношению к вам, чувство в пятке, там, в пяточках. Сердце <смех> бьется и колышется. Здесь человек, в принципе, ну я бы не сказала, что пугаться возможно. Ну как-то неспокойно. По башне, по рыцарю мечей, по двойке, по шестерке. Здесь, вы знаете, от башни переходит в такую шестерочку и двоечку пентаклей в такую немножко няшность. Я говорю, здесь девушки печки, либо вот какая-то печка внутри этого человека. Кстати, вы по рыцарю жезлов, по пажу жезлов, по двойке жезлов, по восьмерке жезлов, вы не неотступны. Здесь вот как все таки у нас личность. Все-таки. Все-таки личность э, оценивает вас как личность неотступную, своенравную, свободолюбивую. И причем очень сильно ну, такую, ну, не женщина вам там все дела, а женщина очень жизнеустойчивую, я бы сказала, по такому пажу в апокалипсисе: жизнь неустойчивую, неподкупную, неприступную. Вот какая-то вот такая вы в глазах этого человека. Вы леска, вы при этом, вот все вам надо. О, по пятерке Пентакли, что у нас здесь? Императора, вот да, оторви и брось мне сюда, вот, к ноге. Кто-то здесь реально к ноге. Дорогие мои, ну вот здесь вот, я и говорю, можете набухтить на пустом месте, по пятерке, по четверке. По миру, по шестерке пентаклей. Я бы сказала: вот вы просите много, вы хотите вы хотите весь мир, вы хотите все сожрать, вы хотите все на свете. Здесь какая-то вот, возможно и прожжуривается на затель. Я немножко бы сказала бы. Ладненько, но чувство уходит, у кого-то прям. Если кто здесь здесь женщин вот прям по башне нарубил, то пятки в пятки, в пятки сердце не согласны. Если кто здесь, правда, у кого бывший и тому подобное. Чувство, чувство вы вызываете, но чувство, я бы сказала, очень сильно яркие. Да. По тузу, по принцессе, ну, какая-то все равно няшность. Все равно здесь скидывается от, от башни в няшность, вот в принцесску. Девчонки, здесь вы, конечно, я так понимаю, на человека. вы Здесь здесь красивые, да, я так понимаю, потому что у нас по рыцарю, по верховной жрице в сочетании с шестеркой чаш э, верховный жрица и, и, и пажик. И, и ту же Вы о чем? Здесь вы вызываете эмоции, даже вот, э, ну здесь, ну здесь может у кого-то здесь на пол седьмого, на пол седьмого я не исключаю. Либо человек очень, уч... нет, я не думаю, что здесь боится. Здесь и солнце, дорогие мои, но здесь приятные. Ну, если вы бывшая, то сердце сердечко стучит. Если вы нынешняя какая-то, все равно сердце в пятки и все равно вот переходит в какую-то прям приятность. Ощущения приятные, но здесь вот как как какие-то душераздирания какое-то... Ну, Ой, не хочу, не будут. Патроки же... А вы здесь пара что ли? Я что-то говорю, говоря, может здесь пара, а я что? А я что? Может здесь загадывали какого-нибудь своего такого левого. Левого, правого. А никуда от вас как не скрыться и не деться. Вот здесь вот какое-то такое. Вы, вы, вы красивы для человека. Это, это на самом деле так. То есть вы в неком, в неком кстати, я бы сказала, все равно прекрасны. Но дело в том, то, что, конечно, смотря каких вы еще плюс отношений, но здесь есть ощущение, есть здесь какое-то дергание по отношению к вам, дергание всякого пальца 21-го, либо все-таки, все-таки, все-таки, как вот человек какой-то, я бы сказала, не не, -не, -не. Да нравитесь, куда денете. Да. Вы по-своему, вы просто как, ну, вызывайте бурю, вызывайте в этом человеке некую. Не, давайте не бурю, бурю первое. Здесь больше вот ощущение, как ток пронизывает. Вот здесь вот какой-то по, по отношению к вам. Здесь пронизывающий ток. Вот, давайте, вот я бы сказала больше так, в каких бы отношениях бы здесь не были, если в холодных и прошлых, даже если в нынешних, здесь от вас все равно бьет у кого-то на полседьмого седьмого, все равно какая-то происходит какую-то няшность, вот. Но я думаю, что этот человек в любом случае здесь человек вам скажет об этом по семерке, по повешен, король мечей, и смерть. Тут человек явно здесь не ерунди, то есть человек здесь на самом деле все я так чувствую скажет даже по башне, по семерочке, мешей, с повешен. То есть человек больше вам скажет в лицо и чтобы это было правдой. Здесь нету умалчивания. Если здесь кто-то замалчивает какие-то чувства, ощущения, поверьте, это не про этого человека. Здесь человек сразу говорит о том, что он чувствует по отношению к вам, не к вам и тому подобное. И человек ничего не скрывает, человеку это не надо. Не за надобности. У Человека, пронизывающего какого-то тока, если вы вместе, соответственно. Но здесь вот тиребонька эти человечек. То есть есть здесь все-таки чувство, но имеется в виду не чувство по вам, а здесь чувство... Больше как вы на него воздействуете, да, да, я бы сказала больше в таком контексте. И если что, девчонки, если тут человек ничего не чувствует, то дурак, тут дурак, да, и тут тут а карта, да, если ничего не чувствует, то новые отношения, да? Новый путь и тому подобное, да? <свят> Но вот здесь я бы не сказала, что это новые отношения. Ну Но здесь, если новые, то они яркие, страстные и тому подобное, окей. Если в таком... Но там башня именно в сочетании с чувством, поэтому это не как прошлое, не мысли, это чувства. Когда башня там сгорает и тому подобное, а потом в сочетании с такими няшными опять картами, вот все это всё, всё это как переворачивается, все как-то странно у вас. Но человек тут сразу скажет то, что он чувствует, то, что он знает. Поэтому я думаю, что здесь нету такого прям. А я не знаю, что он не чувствует. Нет, здесь девушки знают, что чувствуют, и хватит еру А хватит загадывать мне, тут хороших хороших отношениях вообще. Мне загадывают то не очень. Поэтому идите. Все, все вы знаете, что здесь чувствуется, поэтому вы не можете не знать, потому что здесь человек за правду. Все равно в любом случае по королю мечей и все равно семерочки, потом повешенный. Нет, здесь человек все равно вот как-никак, о а скажет, как-никак, о а сделает. Вот то, что видит, то, что чувствует, он и говорит об этом. То есть вы ну все равно дергаете человечка поэтому давайте дальше. Здравствуйте, кто загадал на к даму. Вспоминаешь так, вспоминашки. Что думает, что чувствует, когда вспоминает вас эта дама? Что думает, что чувствует так? И спонсора от спонсоров нету вопросов, поэтому не вижу ни потом прочту. Что думает, что чувствует, когда вспоминает вас эта дама? Только спонсоры могут дополнительно по раскладу задавать вопросы. Вот. Что думает здесь дама, когда вспоминает вас? И что чувствует эта дама, когда вспоминает вас? Тройка, чаш, семерочка, пентакли. Какая-то благодарность. Ощущения кайфовые. Кстати, ощущения кайф. Но в таком контексте пока кайф, да? О, по правосудию. Здесь кайф такой, своевременный. Но здесь, вот знаете, здесь по семерочке, по двоечке, по правосудию, здесь в любом, в любом случае человек, э, э, ощущение все равно есть благодарности по отношению к вам. Ощущение благодати по отношению к вам. Ну как, приятное ощущение, окей, по-русски говоря, приятный человек, когда вспоминает вас. Ну, приятно, вот-вот как! Вот Попа об косяк. Приятненько, тепленько по солнышку, по тузу Пентакли и по правосудию, с двоечкой мечей в любом сочетании: здесь человек все равно, в принципе, с каким-то благоговением, все равно вспоминает вас. А возможно, вспоминает свои чувства по отношению к вам, если здесь пувший. Так, у нас здесь две дамма-дамы. А дамы. Опять страшная девятка мечей. Бесит она меня. Так. Нет, ощущение больше все равно приятное, Да, есть какое-то непонимание. Есть какое какой-то внутренний конфликт. И непринятие по отношению к вам. В отношениях с вами. Во, Я бы лучше по двоечке чаш. И по селе. В отношениях с вами. И по пятерке пентаклей. Да, да, да. да. Я, я бы сказала, взаимообмен невозможно. Вот здесь по большей степени вот играет именно... Здесь есть какое-то непонимание у человечка. И какие-то страхи, и что тут человека, я бы сказала, не принимает больше. Да. Ну, здесь, в принципе, по мыслям приятности по королеве жезлов, по императрице, по... Ну, больше, как вспоминают, возможно... Возможно, какую-то даму мадам с вами... Поэтому. а возможно там какие-то, а что там, а, возможно треугольник. Не, здесь равно, я бы сказала, здесь человек как-то, если прошлое отношение, допустим, э, то здесь, поверьте, здесь, в принципе, дама-мадама, здесь э, при, ощущения приятные, но и при этом это жизненная какая-то с вами ситуация. И я многому чему научила. Я бы сказала, по смерти Берофанта. И по семерочке желств. Ну, здесь есть все равно непонимание, но не, ну, здесь как больше непринятие какого-либо факта в отношениях с вами. Вот здесь вот это самое главное, я бы сказала, но оно не самое прям верховное. Здесь больше приятные воспоминания и чувства приятные. Но здесь есть какая-то такая дичь, но она такая, закрытая картами, что при этом я понимаю, я все знаю, я научилась, я умничка. Поэтому здесь вот как-то, вот здесь все как-то нормально. Вот здесь хорошо, и про учение: здесь по восьмерке Пентаклей по суду тоже сказано. То есть здесь какие-то для себя жизненные уроки человек по отношению к вам достаточно усвоил. Вот, издан. То есть я понимаю, я знаю, да, вот было так, да, было сяк, да, было что-то. Если это было, соответственно, если это сейчас есть, да, я понимаю, что надо делать так, что надо делать иначе. Здесь вот какой-то такой момент. Все, Дорогие мои, да. Ну, больше, ну здесь прям чи чи чисто ганом, нету никаких заковырок, вообще ни грамма. Здравствуйте. Кто загадал на фиолетового мужчину фиолетового третьего мужчину что думает что чувствует когда вспоминает вас что он думает что чувствует когда вспоминает вас а хочешь сказать прям по отношению к вам семерочка пентакли семерочка чаш обожает семерку чаш самое привлекательное самое привлекательное. ой дурак двойка чаш М -м. Ну, в двойке в сочетании. Ну, давайте двойку. Ну, чтобы точно уж доталова. Король и девятка. Нет, при примотаться мне к вам никак. Пока здесь вроде как все нормально. Что вспоминает? В принципе, хорошие моменты. На какие бы у вас ни были бы отношения, все равно даже под руку под двойки чаш. То есть даже если у вас вообще не было каких-либо таких теплых там взаимоотношений, здесь я бы не сказала, что человек придумывает. Но здесь <сؤال> <сؤال> чувство приятное по семерочке чаш, по тройке жезлов двойка мечей, туз пентаклей. Да, чувство приятные, Немножечко есть момент ощущения эйфории. Да, приятности здесь есть. И даже по двойке мечей уточнила королева, король Пентакли, девятка пентаклей. То есть тут то же самое, как будешь одноклассницу вспомнить. Вот она классная была, вот она такая крутая, такая красивая была. Вообще, да. Да, вот мы там целовали за, за, за доскою, за дверью. Ой, классно. Но здесь вот все равно приятное ощущение, как вы знаете, как вот бывшие одноклассники, вот когда вспоминаются вот именно с королеву Тамбала. Какое-то ну, теплые, все равно теплые чувства. По семерочке чаш все равно приятности. Здесь Здесь мужики голые, друг на друга льют. Всякое интересное. Но все равно по тройке жезлов, по же жезлы, это ощущение ощущения. Ощущение страсти все равно. Даже в любом сочетании какой-то сделанности. По тузу Пентакли все равно приятности, ощущения по отношению к вам. Двойка меча я подумал, какая-то какая закрытость, какое-то непонимание, не по королю, королю пентакли, по девятке пентакли. Да, здесь больше как оценивают, все равно чувство к вам. Ну вот, то есть вас. Здесь больше как оценивают как вас. И то, что вы, я так понимаю, по двойке чаш с ним сделали. Если вы даже не обратили на него внимания, то все равно вас как-то вспоминают больше приятно. Да, у такая вот женщина да, была, вот, вот, вот, все хорошо, да, да, приятно. Здесь вот в любом, ну давайте, тузмичи, шестер башня, башня, башня, башня по восьм... Ой, и по дьяволу, по восьмерке Пентакли и по дьяволу. Да, все равно, все равно, все равно, даже если вы там разрушили, отказались, все равно э, вы были как некая эфемерная, приятная ве вещь, простите, приятная, все равно вещь, у некоторых вещь, поверьте, э, в жизни человека. если... Даже так все равно какие-то некие приятные ощущения и моменты, но все равно как-то о вас, возможно, циклично даже думаете. Если, если если этот человек с вами, то о вас он думает постоянненько, я бы сказала так, но при этом больше оценивает между меж вами и больше анализирует, что происходит у вас. Да, здесь все равно приятные чувства, ощущения. Да, что, возможно, кто-то правильно, правильно и поступил, что есть какие-то разрушения в, в каких-либо отношениях. Человеку, какие бы обстоятельства ни были, то человеку все равно э, было круто. Если прошлое, либо сейчас, сейчас нравится то, что происходит между вами в любом случае, даже если какое-то разрушение, какое-то пепелище, какое-то все некрасивое было по отношению к, к самому человеку, либо по, в отношениях с вами. Но здесь как возможно к самому человеку. Поэтому здесь везде приятность. Все равно, даже по сочетании с башней, здесь нету какого-то, здесь нету какой-то жертвы. Здесь вот больше, как каждый поступает, как он, соответственно, хочет. Здесь человек рад и благодарен, что вы, в принципе, были, либо остаетесь в его жизни. Но здесь как-то приятненько. Тут нету каких-либо нареканий. И, и так. И, кстати, если... Вы, вот здесь загадывают те на самом деле, у кого нормальные отношения. Либо нормально как расстались, либо при этом как вот бывший одноклассник, но при этом знаешь, что вы на него никогда не посмотрите. Вот здесь э, в любом случае ощущений ни, никакого конфликта нету. То есть здесь и не бывшие... А, возможно, бывшие, но при этом хорошо тогда расстались. Но все равно ощущений каких-то приятностей э, как, бы, как бы не было. Но может здесь может проигрываться как ощущение цикличности, либо закономерности, что между вами либо творилось по шестерке, либо было. Ну, как-то приятненько. Приятненько. Приятненько, здесь нету конфликта, я его не увидела в человеке. Соответственно, когда в человеке конфликта нету, значит, и у вас нету конфликта. Логично. Поэтому вот, короче, как так. Давайте дальше. Всем здравствуйте, здравствуйте, значит, значит, значит ваше. Давайте дальше. М -м -м -м да, ощущения, ощущения. Здравствуйте, кто загадал на даму? Что думает, что чувствует, когда вспоминает вас? Что думает, чувствует, когда вспоминает вас? Думает, колесница чувствует пятерка Пентаклей. Либо их нету, либо совсем угрюмые. Давайте так. А да? Да-да-да-фенни то, что происходит с ними. Мученица бы Здесь как-то немножко похоже как... Ну давайте посмотрим. Здесь кого то треугольник явный есть. Ну что, здесь есть какие-то подозрения насчет какого-то другой стороны. Думает. Думает, у кого-то предчувствие, либо у женщины по отношению к вам, либо думает то, что у вас предчувствие по отношению вообще ко всему миру. Здесь, есть... здесь проигрываются очень сильно у кого-то предчувствия. Но по пятерке, по двойке по девятке, по тройке пентаклей. Кто говорил о расчете? А вот здесь расчет. А вот здесь чувство расчета-то есть. Здесь немножко трезвое все взгляд на мысли и взгляд на ощущения. Здесь немножко попахивает трезвостью. Здесь нету любви вообще. Но имеется в виду, то человек вам не испытывает некую любовь. Я не вижу такого. По пятерке, по пятерке, То есть здесь ощущение больше основано либо на выгоде, либо ощущение больше основано на том, что между вами творится, и на самом деле человек полностью со своим рассудком нормально общается. Но у кого-то есть какие-то предчувствия. Верховная жрица девятка, двойка чаш. Двойка чаш. Почему двойка чаш? Двойка мечей. Тройка. Отлично. Здесь треугольник. В любом случае, кто здесь не является, здесь треугольник. Здесь две дамы, один мужчина. И даже тут сказано опять тройбан. Это интересно. Здесь треугольник, ребят. Ой, явно, кто не в треугольнике, либо кто вообще подозревает, но не уверен, вообще не смотрите в этот расклад. Это вообще не вам. Зачем вам оно надо? Здесь тут, тут, тот, кто уверен в том, что здесь один мужчина и две женщины. Здесь чистейший в этот треугольничек. Поэтому вот. Или кто-то загадал просто свою маму. Либо просто мамку загадал, в принципе, да. Ну, ладненько, не будем о мамках и тому подобное. Мы здесь вроде как о любовных сферах, но хрен вас поймит, вы можете. Здесь треугольник. Здесь две женщины, один мужчина. Ну, возможно, еще кто-то. Возможно, три женщины. Окей. Луна. Тройка жезлов повешенной. Королева двойка Девятка, тройка, пентакли. Здесь, в принципе, давайте так, мужчина к вам некие чувства они присутствуют, но в очень, давайте, малых дозах, малых количествах. И больше чувство собственной значимости для нее важнее, нежели ваше какое-то. Поэтому, дорогие мои, здесь я бы не сказала... Так, все. У меня приложение так свернулось, так красивенько. Есть чувство, ощущение, непонимания. Это раз. Треугольник здесь явный два. Женщина с этим треугольником не согласна. Не согласна. Ей неприятен этот треугольник. Это три. Либо был то, что выбор у кого-то, допустим, как у мужчины, здесь выбор все равно. Здесь немножко как воплощены худшие кошмары. Но вот здесь вот ощущение того, что здесь как все было. Да, по колеснице это не происходит как в данный момент все равно. Ну давайте. Ощущений, в принципе, чувств нету, но ощущения и чувства очень сильно на минималках по отношению к вам. Здесь есть непонимание, что творилось в вашей голове, либо то, что творится, вообще происходит здесь и сейчас. По тройке. Это типа как за что? По луне тройки жезлов и ну Ну Как за что? Ощущения какие-то не очень сильно приятные, но больше основано конечно, женщина больше питается тем, что она сейчас имеет, то, чем сейчас занимается. Это раз. Да, то есть сейчас дама себя как-то развлекает, даму как-то себя приводит в ощущения, в чувство, либо уже давно, в принципе, привела. Но здесь как непонимание, как какое-то непринятие того, почему здесь какой-то выбор вообще был. Вот я бы сказала больше так. По девятке жезлов в сочетании с на девятка с пятерки жезлов и семерка чаш. Здесь непонимание того, какого-то здесь выбора. И женщина об этом обдумывает. Здесь от мужчин, кстати, двое отвернуты. Ну, то есть на жену мужчин никто не смотрит, а две женщины отвернуты в разные стороны. Есть просто размышления о треугольнике, а почему такой вообще выбор был сделан. Каких-то у кого-то предчувствия были, я так понимаю. Ну, по пятерке чаша, они больше, по пятерке пентаклей чувствуют как на минималках, и нет какой-то любви, а больше какая-то отрезвленность здесь все равно присутствует. В малой степени, но все равно присутствуют. Чувство не особо, что есть, но не особо они иссякли, либо их нету вообще. Поэтому чувства присутствуют, но очень в очень минимальных долгах, в минимальных количествах. И женщина больше основывается на сейчас положении, нежели как-то иначе. Ну, здесь треугольник явный был, либо сейчас есть. Но он все равно по пятерочке, по колеснице. Вот, короче, как-то не особенько приятненько. И непонимание какого-либо выбора. Вот. Возможно, также, если что, женщина подозревает о любовных похождениях. Но здесь чисто любовные похождения, треугольники, все. Здесь по-другому никак. Либо кто здесь, кто чем увлекся. Поэтому, дорогие, да, по-другому здесь вообще. То есть, если вы загадывали еще раз, говорю, у вас нету треугольника вообще, то есть, вы не знаете ничего такого, не надо вам это смотреть. Кто предчувствует, тоже не надо смотреть, что я думаю, что у него есть любовница, не стоит вам это смотреть, и не стоит вам себя портить и свое какое-то настроение. Так, давайте, давайте, давайте, давайте вот сделаем немножечко вот так. И вот так. А давайте вот так. И вот сделаем вот так вот, и вот. Вот, отлично. Вот это отлично. Вроде как шикарно, да? Отлично. Давайте дальше. Давайте дальше. Здравствуйте, кто загадал на голубенького человечка-мужчину? Что думает о вас? Что чувствует к вам, когда вас вспоминает? Что думает, что чувствует, когда вас вспоминает? Похоже. Все это похоже. По восьмерке пентаклей и дьявола. Что думает, и что чувствует? Еп, Тоже ж девятка чаши, рыцарь. У низменные ощущения и чувства, и хотение покурения всего на свете. А кто-то здесь хочет, чтобы вы покорились этому человеку, если в таком сочетании короля Пентакли с рыцарем Чаш и с дьяволом в начале. Чувства низменные, чувства наслаждения и тому подобное. Ощущение страсти и неудовлетворенности тоже может проигрываться. Ну. Короче, на вас человек залип. Вот здесь человек залип немножко. Может, как навязчивый поклонник, либо ва ваш а, по происходящий рядом человек. Ну, здесь залипание в любом случае. Здесь залипание в любом случае. Может, поклонник какой. Но я не думаю, что прям поклонник. Но если поклонник, то очень сильно доходчивый, навязчивый. Здесь человек, я не думаю, чтобы скрывал свои эмоции и ощущения, потому что чувство здесь есть, но чувство очень сильно хотения покорения, чтобы либо вы ему покорились. Ну, при этом очень сильно благодарный. Да, здесь есть влюблённость, но здесь она большая какая-то по-своему. Здесь человек любит, в принципе, быть на вершине всего, всей цепи по жизни и вообще с вами в отношениях. Да, здесь есть и чувства, да. Но здесь они вот такие мужс мужские, свойские. А? А -а -а -а. Чувство хотения покорения вас, и вот здесь, да. Хотелочка большая у человека по отношению к вам. Если хотелки нету, девчонки, здесь такого не может быть. Вообще. То есть это вот, это я, загад... я загадала, но он от меня без ума, но он об этом страдает. Нет. По дьяволу, по рыцарю, поверьте, он давно показал, давно предложил и давно уже говорит, а давай жить вместе, либо давай быть вместе, либо давай вообще существовать вместе, а давай я еще с тобой буду всегда. Все, поэтому не надо мне говорить, что здесь он страдает, не страдает никто здесь. Здесь явно человек знает, о чем он чувствует, и знает, как, что, что видит, и знает, что хочет. А? Здесь король мечей, у нас выпала рыц а здесь десяточка, здесь у кого-то, возможно, семья, у кого-то здесь будущая семья и тому подобное. Но здесь хорошая. Нет, здесь, здесь на какого-то своего мужика загадали, и либо на своего тайного поклонника, но он вообще не тайный, ни в одном глазу, вообще никак, нигде не может. Здесь у нас человек, в принципе, в восьмерке Пентакли, ну, что с вами можно что-то сотворить, что-то можно сделать по мыслям с вами. То есть можно как-то. Это вот то же самое, как магия лунного света. Мы вчера смотрели фильмы. Там вот есть вот такой человек, который говорит: а давай я тебе все куплю, давайте 5, пятое, десятое, третья, четвертое куплю, давай мы еще увидим замуж, тому подобное. Здесь уже ощущение того, что хотение с вами быть, а не то, что вы мне говорите: нет, здесь никто не страдает, здесь уже все сказано. Эмоции и чувства в таком количестве девятка чаши по рыцарю чаши по дьяволу и в сочетании с королем Пентаклей Хочу, мой мул. И все сосать, не, не. мой мул, больше <свят> Вообще не больше. Поэтому не, на, на полном серьезе, то есть если вы загадали, если он там страдает, и он молчит, и все дела, и он не говорит, что вы его и тому подобное, и действий он не делает, это не ваша позиция вообще, потому что здесь человек знает, что он хочет, знает, что он делает, возможно, кверху попу немножечко порыться чаш, но здесь просто кверху попу пересиливают его какие-то чувства, эмоции, и здесь уже как... Был человек уже вам говорит то что чувствует здесь есть чувство но они больше такое моё не да немножечко по королю пентакли по семерочке, повлюблен но здесь да здесь больше и ощущение то что ой мысль по мыслям можно с вами что-то очень сильно соорудить сделать либо как-то остановиться на чем-либо Поэтому, дорогие э, дамы и мадамы, не говорите, что здесь человек предлагает, человек хочет, человек делает. Если такое нет, то это не то. По, таки, по такому распиранию чувств в любом контексте, здесь и в сексуальном контексте, я бы сказала, тоже присутствует, но больше как, как какая-то одержимость. Одержимость вами до конца и на всю жизнь. Гори, давай, ты будешь моя всегда поделала. Аж дымит! Разводить не хоть денег там много. Ой, ну вот дымит. Дымит, денег много. Ну, там как-то остановиться, что можно на этом остановиться. Там по восьмерке, по двойке жидлов и по четверочке. То есть здесь какое-то конкретное, да, как предложение, то есть проигрывается даже по десятке, да, там семья, но по рыцарю, по рыцарю, по королю мечей, по, по жужезлу. Здесь уже правда, вот на самом деле, вот так и человека поступает, здесь прям явный, явный пример у Ольги. Это прям вот дичайший такой пример. Если правда у кого ничего не действует, это вообще не ваша позиция, не ваш вариант. И не надо говорить, что он страдает по вам и сохнет, все. Нет. Нет, здесь вот явно, явно вот дьяволу уж не до засыхания. Явно уже хотение чего-то. Немножко больше, немножко больше и сверху, пожалуйста. Торт, вишенка и два пирога вон там. Пожалуйста. Позитивная красотень, спасибо. Так, давайте, здравствуйте, кто загадал у нас синий, синий, синий, синий, синий и не голубой вариант. Давайте, что, что думает, что чувствует, когда вспоминает вас. Что думает мужчина, что чувствует, когда вспоминает вас. Что думает Пятерка Мечей, прям беда. И Паш. Паш Пентакли чувствует. Наказала мать, видать что ли что -ли. ой бедный больно обидно человечку да за что мне такое это вот нытики <сíck> <сíck> девчонки девчонки а здесь видать либо прошлое либо те части люди которых вот вот как-то ну вот как-то я ее люблю она меня вот здесь вот да ой, а я про, а я про мужчин не я на мужчина я думала на мужчин а если на женщин да а девчонки, тогда я к вам это так понимаю. А если к вам? А если к вам? Да, это к девчонкам, да. Девушка здесь, а я думала на мужчину, а я, это женщина. Я ошибусь. Ну ладно, никогда не ошибаюсь, да? Ладненько, думает, вспоминает. Вот нытики, нытики, нытики. Не любит, не хочет, не это, ну да. В любом случае женщина здесь, а женщина здесь трудальца, трудальца, трудальца конкретная, не любит, не хочет, не воспринимает, не грамота. Все, но ну и бог с ним. Ну и бог с ним. Кто-то здесь по умеренности со страшным судом говорит. Здесь им могут и прошлые отношения проигрываться, и законченные. Здесь вот как-то вот... Э, женщина понимает, что здесь как-то неправильно поступили. С ней по пятерочке. А здесь нытики в любом случае, да. Нытики страдальцы, но девушки. Только девушки. Джази только девушки. Поэтому вот. Всем одаренно, но ну, шестерка, но ну, я достойна лучшего все дела. Я стремлюсь к новому и тому подобное. Здесь давайте, здесь прям бывшие, прям бывшие дамы, чисто чисто ганом. Здесь не могут проигрываться как-то. Но здесь могут проигрываться те, кто вообще в кризисе в большущем, причем тогда кризисе женском не любит, не хочет, никому не говорит. Вот здесь вот какое то такое ощущение почувству по эмоциям ничего не хочет развиваться. Это вот как по МС. Вот когда наступает у женщин, вот это по МС. Либо совсем плохо, когда в отношениях там, когда не хватает тепла и тому подобное. Но здесь печально, поэтому дам мадаму, поэтому вообще не любит, не хочет и вот как-то такой он нехороший. А как-то как у нас все не так. Здесь могут проиграть все равно прошлые отношения по пятерке, по страшному суду, по пятеркам там. Но здесь полнейший кризис. Либо ПМС, либо еще, что вы на самом деле как-то там хреновенько расстались. Поэтому вот здесь как-то так. Вот. Ну, по мыслям здесь человек понимает, что... Но не то, что это наказание, какой-то ее путь. И что это сделало из нее сильный. Ну, здесь вот какой-то такой момент, ну, здесь печально, как-то вот, как-то вот, как-то печальненько, да, он тут поступил вот так нехорошо, а... и либо поступает нехорошо, ну, вот достойно больше у нас, да, мадам не ощущает ни любви, ни потребности, ни поддержки по ощущению к вам. Если не ощущает, то если не вместе, то, соответственно, откуда ей ощущать поддержку? Если, в принципе, вместе, то не хватает тепла. Женщина ПМС, и которая бросает курить, и беременна. Все вместе соединили этот вариант. Бум! Вот, поэтому вот какой-то такой... Блудия расчеток говорит, тут сам называется. Поэтому, девчонки, вот здесь вот обиженная дама на всю жизнь и тому подобное. Но я не говорю, что совсем вообще. Я не хочу обижать здесь никого, но здесь по пятеркам, ну везде кризис. Пятерка здесь, вторая, всегда кризис. Две тут, одна тут. Пятерка чаш, эмоциональная жопа в ощущениях, пятерка пентаклей, а в начале пятерочка мечей, то меня обидели, вот он нехороший, он все равно поступил со мной, вот как-то так, потому что пятерочка мечей это мнимая победа, это насмехание, такие насмешки. Здесь тоже могут проигрываться. То есть он меня не воспринимает никаким боком. И я ей говорю, вот здесь вот какое-то ощущение. Я ей хочу передать как-то. И вот здесь я передаю словами. ПМС бросает курить и беременна. Вот здесь вот все вместе. Поэтому вот здесь вот какой-то такой момент. Девчонки, простите, если на себя загадываю. Вообще не хочу обидеться, но здесь жопка. Здесь жутко по чистой воды, когда вы вспоминаете, допустим, этого гражданина. Ну, неприятно. Лучше не вспоминать, так скажем, этого человека. Поэтому, девчонки, девы, мужи мои, желаю вам всего самого наилучшего. Спасибо вам за все, комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и на спонсорство. Будем играть вместе, выбирать темы, задавать дополнительные вопросы спонсоры могут. Поэтому желаю вам всего самого наилучшего. И пакет до